Добрый день! Сегодня я хочу вам предложить послушать мое стихотворение «Добрые строки». Добрые строки с легкой печалью Во мне этим вечером вдруг прозвучали О том, что куда-то ушла непогода Инфекцию стерла ветром природа Больницы пустели Все пациенты встречали весну Кругом были ленты На праздник победы пришли ветераны Сирень расцвела Распустились тюльпаны на улицу радостно бросились дети, ведь им надоело сидеть в интернете. Наполнились жизнью улицы, парки, на пляжах мелькают купальники, плавки. Открылись все вузы, средние школы. Они стасковались, были готовы принять школьный шум и студенческий хохот, который прервет сквозняков тихий шепот. Открыли границы, сняли запреты. Летят самолеты вокруг всей планеты. Твой отпуск по графику скоро наступит. Неважно когда, но не в спальне он будет. Так будет, конечно. Ведь год 2020 прогонит проклятый covid 19 Спасибо вам за внимание. Если вам понравились эти добрые строки, то делитесь ими с другими. Всем удачи. Пока-пока.